Ну, а так я просто радуюсь, что у нас действительно самый красивый больщина, поэтому нам пока равных альтернативы нет. Всем привет с конкурса «Мисс 2016». С нами Надя, мы с прошлого конкурса. Сейчас э, предпоследний конкурс, который называется «Крокодил». Правила очень простые. Отличный, отличный конкурс. Мы правда болели за двух девочек. Вот сильно расстроишься, если будешь второй? Абсолютно нет. привет, друзья! Мы в Шуре Жовт. Здесь проходим финал конкурса Мисс Спартак 2016. Пройдемте минуты и посмотрим, что же нам происходит. Алексей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А Видели, может быть, претенденток на звание ну, Мисс Спартак? Все, что в интернете. Чем, чем вас можно удивить вот так вот? Шоком, как от них всегда отдавала. Поэтому я надеюсь, что все будет приемлемо. Ну, а так я просто радуюсь, что у нас действительно самые красивые больщицы. Поэтому нам пока равных альтернативы нет. Пятое место для вас, это как, вот для болельщика со стажем, да, который, в принципе, с командой уже много лет. Пятое место Еврокубки, как вы считаете? Я считаю это? замечательно, что вошли в Еврокубки, есть возможность показать себя в Европе. Только не с такими, э, игроками. игроками, от которых давно должен покинуть наш клуб. К сожалению, что-то не заладилось. Но поезда ходят, самолеты летают. Возможно, что они сядут и улетят наконец -то. Я не стал бы менять Олега а я всегда об этом говорил. Ильичев должен работать, еще хотя бы сезон. Ну, по крайней мере, мы бы увидели, ведь все-таки он сделал практически невозможно. Никто не рассчитывал на Еврокур. Честно. Согласен с вами. Родионов первый, кто сказал об этом. Я к Сереже замечательно отношусь. я воспринял это честно с Аркадем. Когда я понял, что мы можем взять и выиграть четыре игры. Бердыев, я противник его, потому что он высушит игру, он сделает не нашей, не Спартаковской, не атакующей футболки. Спартаку, я имею в виду официальному, и Федуну везет на нас, на Потому что преданий, верней, но имеет такой потенциал в виде нас, болельщиков. Нельзя больше занимать место ниже первого. Спасибо большое, Алексей. Будем верить, насколько... ездить, поддерживать. Спасибо. Это мне было? Нет? Можно расходиться. Можете на меня <смех> Все, Расходимся. Спасибо. Был придуман конкурс «Мисс Спартак. Это произошло в 2010 году. Девушки, женщины, бабушки, мамы украшают нашу жизнь не только э, дома, на улице, на работе, но и на стадионе. Соловьеву, Света, давай к нам. Световым в белом сегодня что символизирует юность, чистоту и невинность. Дарья Мора, Даша, давай к нам. Агрессивный красный, как говорим мы цветологи, Даисия. Анна Сиротина. Аня никогда не понимал, как девушки могут ходить на таких логовах. Балахонова! Мария! Что нужно сделать для того, чтобы стать мисс Спартак? Для того, чтобы стать мисс Спартак, нужно искренне любить этот клуб, активно его поддерживать. Что ты пожелаешь нашим конкурсантам? Не волноваться, держаться уверенно, поддерживать любимый клуб. И последний вопрос. На какой сектор у тебя абонемент? 25-й, наверху. Супер, спасибо большое за интервью. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем ребятам и поздравить с выходом в Евроклубке долгожданным и выходом. Пьяную. Вечный дырший, вечный сыр, вечно молодой мама. Колотный художник, пустые караманы, гоенные стаканы, вечная память, я мушечный слишком рано. Вечная память, Сергея Падров. Мы будем поджигать все еще вечно помнит. Вспомнить о том, что ходит в окна. И я у меня с них воздействую летать. Любимая боя, не имею права Дадить тебя даже навек, на них пока самой слабый. Буду молодым, во пьяном твоим дурманом, верным словом, Без боездни будь я уйду. I feel like Это, это, Паша, это Паша Паук, он поддерживает Паук, <соцентричный> Этот человек похож на Паук. А, это петерскую. питерскую Питерская, Заскатова. Заскатывай. Пойдем. Да, да, да. да, да. да, да. да. Короче, Вася сегодня журналист у нас. Он ведущий. Сизый. Сизый журналист. И сизой полетел а лагеря. Клуб ну, просто под завязку забил. Не протолкнуться. Свободных мест нет. Одни из самых лучших для да, в тот момент. Расскажи, Спартака. Всех интересует, почему вы больше не ходите по стадиону и не завозите своим мечом и щитом трибуны. Я просто, к сожалению, сам даже не понимаю, как это произошло. Но так произошло. Везде. То есть вы больше я не... А вы сейчас трезвые, нет? Я в зоне момент. Наш Спартак великий круг. Это знают все вокруг. И коня! Только Спартак и только побед. Боже, Спартак храни! Дай ему силу! Светит незнакомый на вокзал. Эй, эй! Снова мы оторваем этот дома. Спартак Москва. А -а -а -а -а -а. Ты не будешь ходить никогда. Ты будешь оден, оден, нигде никогда. Систем, ты степи, ты Наш Спартак великий клуб. Это знают все вокруг. Наш Спартак великий клуб! поедет на спорт волну в этом году в июне заодно посмотрит матчи чемпионата европы возможно поиграет в футбол возможно познакомиться с каким-нибудь горячим испанцем я не хочу загадывать я не знаю будущего мы тебя поздравляем но ну, пятое призовое место ура ура а, я ну, а я с твоей стороны хочу поздравить Светлану Соловьеву с четвертым местом, друзья мои, Света Соловьева. Вот так вот. Бронзовые медаль и полный мешок подарков мы отправляем тут недалеко. Мария Балаховова! Аня, Таисия, ну, перед тем, как я окажу результаты все-таки, Аня. вот сильно расстроишься, если будешь второй? Абсолютно нет. Что такое? Вы сохраняете олимпийское спокойствие в самых критических ситуациях? Я рада, что я вообще, в принципе, попала в финал. Но то, что я займу второе место, это будет тоже очень большой радостью. Таисия, что скажете? Это столько весомых ночей, это столько любви. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Просто... Таисия Стереховой, которая заняла второе место, друзья мои. Таисия. Спартак 2016. Вот вам. Справедливости ради, надо заметить, что они с Таисией были практически, как говорим мы, любители скачек ноздря в ноздрю, ты набрала 194 очка или балла, говори как хочешь. Таиси 192. Все решила 2 балла, друзья мои. Поаплодируйте, пожалуйста. Павел, Масла. Нет, Паш, сюда. Активная волна 2016. Вручаю. Сертификат. Мешок с подарками. Корону. Мисс Спартак 2016. Анна Сиротина вручает Мисс Спартак 2015. Надежда Белоусов. Счастливого Рада и я, я, я честно, я даже не знаю, что сказать. Спасибо, Спартаку за то, что он есть и благодаря ему я просто выиграл этот конкурс. Видите, не вник фаната. Спасибо. Сань, ну скажи пару слов о конкурсе, что думаешь, что думаешь по финалистке, по победительнице. Отличный, отличный конкурс, мы правда болели. Сразу за двух девушек, к сожалению, победиться должна, должна была быть только одна. Хорошо, что такой конкурс есть. Хочется, чтобы правда чтобы больше людей приходило на финал, болела, поддерживала. Потому что я думаю, что для девочек это будет очень много значений. Такой вопрос. Смотри, пятое место «Спартака» с учетом Еврокубков. Как думаешь, нормально для нынешнего положения, для наших красно-белых парней? Либо это не тот результат, который бы хотели? Я вообще не считаю, что надо рассуждать тот результат, не тот результат. У нас есть результат, у нас есть Еврокубки, которые мы можем можем попасть в Европу. И надо этим просто пользоваться. Не думая о том, что могло бы быть, а думать о том, что есть, и гордиться этим. Даже мы заслуживаем только первых мест, только побед. Все, с вами будем в будущем сезоне видеться, поддерживать спорта. Да, Спасибо тебе увидите. большое. Давай, да. удачи.